Приветствую вас, дорогие зрители канала ру и в этом ролике мы подведем итоги чемпионата мира по блицу и как мы видим на экране, по итогу решающего 21 тура Первое место поделили сразу три шахматиста: Максим Вашилограф, Янг Шиштоф Дуда и Алиреза Фируджа. Все три участника набрали по 15 очков из 21 возможного. Но по регламенту турнира матч тайбрейк играется лишь между двумя шахматистами, чьи коэффициенты по итогу турнира выше. И этими счастливчиками оказались Максим Вашилограф и Янг Кшиштов Дуда, а Алиреза Фируджа, который имел коэффициент пониже, занял почетное бронзовое место. И первые две партии очного тайбрейка между Максимом и Яном Кшиштофом Дудой завершились ничью. И теперь играется матч до первой победы. В случае победы одного из участников матч завершается и победитель становится чемпионом мира. Блицу. Тайбрейк игрался с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход. Лаграф начал партию ходом Е2-Е4, черные подхватили симметричным образом Е7-Е5. И после ходов Конь Ф3, Конь С6, Слон b 5 на доске возникает излюбленный дебют Максима Вашей а именно испанская партия, которую мы неоднократно видели в матче на первенство мира между Яном и Магнусом. Черные спрашивают документы, белые уводят слона край доски, Конь f6, короткая рокировка, и черные развивает слона на достаточно скромную позицию на поле e7. Как раз пришло время защитить пешку e4 и образовать неплохую пешечную цепь. А черный тем временем нападает на белопольного слона, заставляя его уйти на поле b3 и ход d6. Таким образом, Янг Шиштов Дуда открывает дорогу для белопольного слона. И тут вместо хода А4, который, например, неоднократно встречался в матче между Яном и Магнусом, после чего Магнус отвечал обычно в этой позиции ходом b 8 белые менялись и возникала такая упрощенная позиция. Но в этот момент... Максим ваш хилограф как будто недостаточно поел на завтрак, сыграл А2-А3 и не дотянул пешку до поля А4. Но на самом деле ход А3 также довольно популярен. Белые э, ставят пешку на такую позицию. В случае, если черные нападут на белопольного слона ходом коня 5, слона можно будет спрятать на поле А2. Но пока что Дуда играет 2-0, завершая развитие королевского фланга. Белые развивают ферзь коня. И здесь Ян Дуда берет и ставит добровольно коня на начальную позицию. Но не просто так, естественно, он это делает, а с идеей где-то в будущем открыть дорогу для своей пешки c, что пешка можно было поставить на C5, чтобы данная пешка контролировала ключевой пункт D4, а уже коня можно будет вернуть либо на C6, либо через D7 поставить его на B6, или, возможно, если пешка на C5 не пойдет, коня перевести уже на C5. А белые пошли слон d2, развивая последнюю свою легкую фигуру. Коин d7, а4. Максим Вашелограф подбивает черного пехотинца на поле b5, а черные отправляют пешку вперед. Играют b4. И белые радостно прыгают конем на отличную позицию на поле d5. Теперь у черных серьезная проблема. У них висит пешка на b4, поэтому черным приходится защищаться либо ходом c5, либо ходом а5. Но Дуда выбирает второй вариант защищает именно свою пешку на b4 э, крайней своей, и белые играют c3, подбивая пешку на b4. Ну, ходов у черных здесь немного, черный, естественно, меняется, и белые пробивают на c3 слоном. И теперь у белых возникает отличный объект атаки, и это пешка a5. И, конечно, э, Лаграву здесь явно захочется в будущем пойти в ферзь d2, напасть на пешку a5, и, возможно, даже пойти где-то в будущем, конь e1, конь c2, конь e3, конь Выглядит все долго, но такая идея, я думаю, у Лаграва имелась. А Дуда тем временем сделал очень сильный ход, сыграл c 5 открыл дорогу для белопольного слона и задал вопрос белопольному слону Максима Вашей Лаграва. Лаграв разменялся на 6 шахом, не было никакого практического смысла съедать слона на поле Е7. Слон на e 7 является очень пассивной фигурой, которая упирается во все свои... Другие фигуры, поэтому, естественно, коня здесь съесть э, выгоднее белым и поставить своего мощнейшего белопольника на поле d5, нападая на черную ладью. Здесь у черных ходов немного, э, ладью на b8 поставить плохо, потому что сразу пешка на 5 вариантах подвисает, и черные ладью убирает на поле a7. И белые играют в ферзь c 2 э, Спросите вы, почему белые не сыграли, например, в ферзь d2, не напали на пешку опять подводя новую фигуру в игру но на ход ферда 2 у черных есть очень неплохая опция это ход слон b7 и на размен белопольных слонов черные забирают конем и таким образом контролируют пешку на поле А5. а если белые не забирают слона на поле b7 а съедают на 5 то в таком случае партия быстро заканчивается. После хода конь b3, черные объявляют тройную вилку на ферзя, ладью и слона, и партия завершается победой Яна Кшиштофа Дуды. Но Лаграф в итоге сыграл ферзь c2, соединил между собой тяжелые фигуры, а именно ладьи. Черные сыграли слон g4, и белые ответили сильнейшим образом d3, d4. Если бы здесь Янг Шиштоф Дуда съел бы коня на поле f3, белые, естественно, не съели бы белопольного слона, ухудшая положение явно своего короля, а съели бы коня на поле c5. И оказалось бы, что здесь белопольный слом под боем, нужно было бы тратить время на его отступление, ну тогда белые могут пойти c6, могут пойти cd, могут даже пойти b4 и э, образовать себе отдаленную проходную пешку по вертикали а. И поэтому на ход d4 э, в этот момент черные разменялись, поица упростилась, конь бьет d4, теперь уже э, горит очень неприятный для черных э, ходец конь c6 с вилкой на ферзя и черную ладью, поэтому черный э, срочно возвращает белопольное масло на поле d7. И белые сыграли конь b5. Чуть точнее белым было пойти b3, чтобы пешку поставить на данную позицию, укрепляя пешку на А4. Но белые в формате Блица поспешили, сыграли к b 5 и последовала серьезная ошибка уже со стороны польского гроссмейстера. Черным следовало просто Владью поставить на поле А6, на единственную клетку для отступления. А ход слом бьет Б5, который последовал, оказывается, что ведет просто к очень неприятной позиции. После АБ с одной стороны у белых возникает сдвоенные пешки, но отличная игра по вертикали А и штурм. Пешки опять на ферзьевом фланге. Черные в итоге разменялись на c3. Пешка на 5 уже серьезно подвисает у Яна Кшистофа дуды И он играет опять на a4. Ферзь e3, ферзь b8. Пешка на b5 подвисает уже у французского гроссмейстера. И белый играет слон c6. Возникает вот такая позиция. И что можно сказать, что у белых явное преимущество. Мощнейший слон на поле c6, который явно ограничивает вражеские фигуры. Контролирует отлично пункт А8, не пускает никого на Е8. Естественно, здесь у белых отличный э, перевес и отличные также шансы в этой партии на успех. Но, конечно, никто здесь сдаваться не будет. Черный играет в ферд Б6, усиливая положение главной своей тяжелой фигуры. А белый подводит новую фигуру в игру ладья А на Д1. Ладья Б8 и Е5. Очень сильный прорыв в центр доски демонстрирует Максим. И на самом деле играть черным очень противно. На самом деле черным следовало эту пешку съедать. На что белые скорее всего съели бы в ответ. Конь e6 ладья d7 все равно поица очень противная. И на секундах в Брице очень тяжело такую поицу держать. Особенно когда у соперника безумно сильные фигуры. А Дуда здесь ошибся. Сыграл конь e6 и добровольно просто отдал пешку. Белые разменяли ферзей и Перешли вот в такой мы эншпилек. Черные сыграли А3, чтобы как можно быстрее избавиться от одной пары пешек. Поменялись, поменялись. И ход Ж2, Ж3 последовал от Лаграва. Ж6. Возникает такой н-шпиль в котором у белых... Очень высокие шансы на успех и черными держать эту позицию практически невозможно, потому что у белых мощнейший белопольный слон, а у черных есть определенные проблемы с активизацией собственного коня. Ладья b1, очень грамотно здесь действует э, француз ладья а 1 сильнее в этой позиции было просто пойти слон d5, слона поставить на отличную позицию таким образом централизовать его и спокойненько неторопливо толкать свою проходную пешку Б к полю превращения. Но белый сыграли ладья А1, немного ошиблись, конь Д8 и слон Д5. Конь теперь черных парализован, никуда уходить он не может, пешка на поле Ф7 подвисает. Король Ф8, ладья А идет на поле А7, а черный тем временем подвязывает белопольного слона. Белых. Естественно, здесь Лаграф не может бить пешку на поле f7, так как черные предварительно меняют ладей, а потом уже съедает слона на поле f7 своим конем и черные побеждают. Поэтому на ход ладья d3 белые сыграли король g2, подтягивая короля в игру, король g7, слон c4. Поменялись, поменялись, нельзя ходить конь е6 ввиду того, что белые просто съедают и нельзя брать ввиду связки, партия завершается победой белых, черные избавляются от связки ходом короля в 6, а белые играют b6, нельзя брать пешку ввиду потери коня на поле d8, ладья черных перегружена, черные сыграли конь е6, белые b7, g5, слон е6. Съели королем и ладья c7. Абсолютно выигранное окончание. Черный король не вправе идти на поле d6, ввиду потери пешки на f7. И весь королевский фланг черных падает. Черный играет h5, король f3, f5 и очень грамотный ход, решающий добивание h2, h4. Таким образом, белые ослабляют весь королевский фланг черных. Черные сыграли король d6, ладья h7, жh. ЖАЖ. Одна пара пешек у нас поменялась. Король Е5. Король Е3. Белый задают оппозицию черному королю. Ладья Д8. И после хода Ладья бьет h 5 признал свое поражение польский гроссмейстер. И таким образом Янг Шиштов Дуда... Терпит поражение и Максима Шелограф впервые в карьере становится чемпионом миром по блицу. С чем мы Максима, собственно говоря, и поздравляем. Здесь э, черные сдались. Можно было пойти ладья Б8, но в таком случае белая ладья вернулась бы э, с гордостью на поле h 7 Но ну, белых две лишние пешки в окончании. Абсолютно выигранная позиция. Поздравляю Максима. Желаю ему также дальнейших успехов. И благодарю вас за просмотр. Не забывайте также подписаться на канал и Всем хорошего дня!